Девчонки тюнингисты, всем привет! Я вам тут решила записать небольшое видео, дать вам подробную информацию по белковому питанию, которое есть у нашего партнера-спонсора компании Reflame. Вы все дегустировали эти коктейли в фитнес-центре, но так как нам постоянно нужно там, то на тренировку бежать, то после тренировки быстрее домой, да, времени, чтобы дать вам полноценную информацию по этим продуктам, особо нет, и поэтому я вам решила записать это видео. Пожалуйста, отвлекитесь от своих дел буквально на полчасика и очень внимательно послушайте то, что я вам скажу, потому что записываю специально для вас только это видео, и тут будет ну, просто мега важная информация. Почему я об этом говорю, да например, не нутрициолог, потому что задача нутрициолога это не совсем входит, да, ее задача научить вас правильно питаться и научить вас, что ложить, класть себе в тарелку, да, какие продукты и входить в свою норму. И понимать вообще, как это действует на ваш организм. Да? Но если вам нужно, кстати, подтверждение, одобрение да, со стороны нутрициолога по поводу этих продуктов, то, пожалуйста, пишите в чат, спрашивайте, задавайте вопросы. Ну, нутрициолог всеми руками, ногами за а, эти продукты. Она изучала полностью состав, то есть никаких противопоказаний, так сказать, в кавычках, да, у них нет. А если, ну, там очень многие люди уже задавали вопросы по поводу wellness. Если, может быть, вы просто не видели ответа на этот вопрос, то задайте свой вопрос, можете сами спросить. То есть нутрициолог одобряет, и это хотела сказать, да, и почему я об этом говорю, да, то есть какое отношение к этому вообще имею, я сама более 10 лет уже знакома с этой линейкой, и знакома с ней не просто на уровне там отзывов, да, или там на уровне даже обычного пользователя, я сама пользуюсь этой продукцией более 10 лет уже, и я знакома с ней на более глубоком уровне, то есть в 2013 году я сама была в Швеции в Эгилёсе, это... Научно-сельский центр, где э, эти продукты были созданы, разработаны, да, и там, где они проходили исследования. То есть, сама лично знакома с создателем этих продуктов, э, с врачом, с мировым именем, э, это Стигстен, забегая вперед, скажу, да, покажу его тоже. Э, Врач-кардиохирург, э, и с ним мы в Швеции тоже встречались. То есть, э, как бы знаю этот продукт, можно сказать, изнутри. И, честно говоря, я его очень люблю. Я ему доверяю на процентов И вот говорю, уже употребляю более 10 лет. И до беременности, да, и во время обеих беременностей, и после, да, сейчас, во время грудного ускарливания, я не а, перестаю их употреблять. То есть у меня вообще нет перерыва употребления этих продуктов. То есть они чтобы, я вам говорю это, да, чтобы вы понимали, что это абсолютно безопасные продукты. Понимаете, то есть, раз их можно употреблять и во время беременности, и во время кормления груди, да, то обычным людям, да, что говорить, да, если беременные употребляют, то это абсолютно безопасные продукты. Если бы я им не доверяла на процентов, я бы вообще даже про них не заикалась. И, честно говоря, каждый раз, когда я про них рассказываю людям, да, меня растирает гордость. Вот для кого-то, может быть, сейчас будет не совсем понятно, почему тут вообще чувство гордости, какие-то порошки, да. На самом деле, да, просто, ну, вы поймете, я думаю, почему. Ну, я очень горжусь тем, что я знаю такие продукты, да, что я могу их употреблять и что я могу еще их кому-то рекомендовать. Потому что, действительно, это очень по составу своему, по своим функциям очень крутые продукты. И то, что они у нас вообще есть и продаются, их возможность есть купить, это очень круто. Что хочу про себя сказать. Вот у меня 10 лет назад была вот такая вот картина на левой, на левой картинке, да, на фото дом. Это естественно не мой холодильник, мне не было тогда задачи фоткать свой холодильник. Но он был похож вот на такой холодильник, забитый полностью там сосисками, сардельками, колбасами, курочкой, гриль и всякой прочей ерундой. А, наверное он похож чем-то на ваш предыдущий холодильник, да, который у вас был до нашего курса. То есть я в принципе тоже питалась так же неправильно, неправильно и я даже вообще не задумывалась о правильном питании. У меня переход на правильное питание произошел случайно и сам по себе. То есть после того, как я начала употреблять вообще продукцию Wellness, да, это было 10 лет назад, примерно чуть больше, чем через полгода у меня поменялся состав холодильника кардинально. То есть он у меня опустел, стал полупустым, и таким же сейчас и остается уже много лет. Там присутствуют только фрукты, овощи, молочка, яйца и мясо. Вот. И вредности там ну, в виде колбасы, да, там кур-гриль вообще нет уже сто лет. Хотя раньше сосиски и колбасы у нас были на завтрак, обед и ужин. Честно признаюсь, сейчас вообще не понимаю, как мы это ели. А у меня это произошло само по себе постепенно, за счет изменения вкусовых привычек. Я об этом говорю еще раз, не задумывалась специально, я ничего не делала. Просто я стала употреблять коктейли, витамины. И забегая вперед скажу, да, что коктейли состоят из трех натуральных белков. Да, три вида белка содержится там, а, высокого качества. То есть, если до этого я ела, извините, всякую фигню, да, питала свои клетки непонятно чем, я сегодня буду много говорить про питание клеток. Вот мы с вами привыкли, да, что а, покушать – это значит что-то закинуть в рот, и это попадет в желудок. Да? Мы же так воспринимаем процесс еды. А на самом деле, мы с вами, когда кушаем, мы должны питать свои клетки. Потому что если ваши клетки получают качественную еду именно для себя, для себя, для клеточек, да, то ваш организм в целом будет здоров. Понимаете? Если клетки получают качественный белок, а мы состоим с вами из белка, наши волосы, ногти, кожи, да, это все белок, наши внутренние органы, наши системы, нервная система, иммунная система, это связь белковых молекул. Когда белка не хватает в организме, он начинает изнутри сначала брать, да, из внутренних органов, потом это наружу начинает проявляться, и начинаем болеть, соответственно. Да? Лишний вес появляется, обмен веществ нарушается и так далее. Вот. И поэтому, когда вы кушаете, нужно задумываться о том, что вы питаете на самом-то деле свои клетки. И вот как у меня произошло, если раньше, говорю, я всякую фигню ела, да, то когда я стала, просто добавила в свой рацион не специально, да, не так, что вот я теперь буду коктейли пить, да, для того, чтобы там что-то изменить. Просто я их стала пробовать, а, и через полгода у меня вот говорят такой холодильник стал, да, то есть клетки стали получать качественный белок, и соответственно в некачественных продуктах, да, от, потребность отпала. То есть это произошло очень просто, вот так вот, понимаете? Просто само по себе потребность отпала получать ерунду, да, в себя запихивать. Не захотелось больше кушать сладкое, да, там не захотелось больше кушать сосиски, колбасы. На них смотреть не могу сейчас. Раньше мы покупали каждый день с работы, выходили, мы у вас в 39 магазин магазина работали. Заходили в этот 39-й магазин и покупали там вкусно пахнет курочкой гриль, да, вкусно пахнет колбаской. Мы покупали запахи, понимаете, потому что у нас мозг был, как вот так срабатывал, да, что мы кормим наш мозг, покупаем запахи в магазине. А когда уже организм насыщен, да, когда клетки организма насыщены нормальной пищей, уже такого нет зависимости от мозга, да, что, что чувствуешь, что-то надо купить. Спокойно уже относишься к этому и проходишь мимо. То есть э, э, э, этот вот процесс перехода на правильное питание он происходит плавно, без стресса. И, честно говоря, я раньше, когда появился вообще Wellness, да, я очень скептически к нему отнеслась, потому что он у нас в России классифицируется как БАД, биологическая активная добавка, да, хотя в Украине та же самая коробочка, с тем же самым составом по их законодательству написано Еда. Понимаете, да? Просто законодательство разное. Да? И вот я к БАДам относилась очень скептически. То есть я не понимала, для чего они нужны. Я считала, что это какая-то вообще лажила хотрон фигня, вот, пока я не изучила это. То есть, по сути, бояться нужно не БАДов, да, то, что выведено научным путем, да, синтетическим, из натуральных продуктов и сделано в виде там, например, таблеточек, ну, витаминов да, и порошков. А бояться нужно пищевых добавок. То есть люди, многие путают БАДы и пищевые добавки, думают, что это одно и то же. А пищевые добавки – это то, что мы с вами с едой каждый раз кушаем. Например, колбаса, возьмите состав, почитайте там, <coughs> ешка на ешке, да, е, е е е добавки стабилизаторы и так далее. Это все пищевые добавки, которые продают желаемый цвет, вкус, запах тому или иному продукту, чтобы дольше хранилось и так далее. Да? Консерванты – это тоже добавки. Вот, поэтому не надо путать эти два понятия, да, <coughs> бояться нужно не бадов, а пищевых добавок. А для меня вот решающим фактором, да, было, почему я стала все-таки присматриваться и доверять, а это стандарты качества. Продукция Wellness, линейка Wellness подается только через компанию Reflame, а вы знаете, наверное, что компания Reflame это международная компания, да, она работает более чем в 60 странах мира. И, соответственно, стандарты качества в каждой стране разные, и поэтому у... Линейки линейке Wellness очень много различных сертификатов качества. Но самые строгие в мире, естественно, про все не буду говорить, про один расскажу, вот этот GMP. Это самые строгие в мире, девчонки, просто вы меня услышите, пожалуйста, да? Это самые строгие в мире стандарт качества, который дается на фармацевтическую, на производство фармацевтической продукции. Я еще раз говорю, что это не лекарство, но производится линейка Wellness на производство, где делаются лекарства. То есть на одних производственных линиях идет производство, там, где производятся витамины различные, да, и там же производится в линейка Wellness. У нас в России для сравнения, чтобы вы понимали, просто два или три на данный момент только предприятия, которые работают по стандарту GMP. Для сравнения, что в Европе каждый завод такой работает по стандарту GMP. Понимаете, да, в чем разница? То есть... Ну, фиг найдете, короче, вы в аптеке по стандарту GMP. Очень-очень-очень-очень надо постараться, чтобы найти в аптеке российского производства какой-то продукт, который бы произведен был с этим стандартом качества. Почитайте про него в интернете. Ну, я, мне кажется, говорит само за себя, да, самый строгий в мире стандарт качества. Он а, дается на все этапы производства, то есть абсолютно все контролируется на высочайшем уровне. Для меня это был показатель. Что такое вообще wellness? Да? Там очень много, ну не очень но много достаточно продуктов, да, но я сегодня вам расскажу именно в рамках нашего курса про коктейли и супы. Я сразу скажу, чем они отличаются друг от друга. Коктейль это сладкое и холодное, и это перекус. Он не заменяет прием пищи, заменяет именно перекус, или когда охота сладкого, или вот, например, после тренировок. Мы пьем как быстрый белок, да, чтобы мышцы сохранить. А, суп это горячая, не сладкое, то есть это как ну, обычный супчик, да? Там два вкуса: спаржа и томаты, базилик. И это горячий напиток, ну, не напиток, а горячая еда. То есть и заменяет прием пищи. Если, например, вы добавите еще сюда салатик, там, огурчик, помидорчик либо капусту, да, это будет замена основного приема пищи, например, обеда или ужина. А, поэтому в процессе снижение веса да это отличные помощники почему я вам про них сегодня и решила рассказать то есть для кого для чего они нужны да то есть я же говорю я вот сама больше 10 лет употребляю эту продукцию но мне же вы вот сами видите да мне не нужно худеть я никогда не худела Мне ну такая вот сама дрыжка природе понимаете но я все равно употребляю эту продукт уже на протяжении 10 лет для чего для того, чтобы. Во-первых, это у меня как здоровый перекус сюда идет, да. Во-вторых, это у меня э, для того, чтобы набирать свою норму белков, а я уже говорила, что мы с вами из белка. Если белка не хватает, организм начинает болеть, да. Чтобы э, э, свою норму белков съедать, да, потому что не всегда из там, мяса, да, бобовых наберешь. Сами понимаете, знаете сейчас, как вы считаете, свою норму белков. Не, не все могут ее съесть. Я эту проблему решаю, вопрос это, да, не проблему, задачу я решаю путем потребления продуктов wellness. То есть, если брать, например, для снижения веса этот продукт, он помогает, опять же, добрать белки, снижает чувство голода. Снижает отлично потребность в сладком. Я сама в бывшая сладкоежка, огромная, просто у нас, говорю, по два мешка вот таких уходила сладостей с сестренкой за неделю. По два, по три мешка мы покупали. Сейчас мы их не покупаем вообще. Помогает не переедать, помогает сохранить мышечную массу. Это то, что мы с вами, в принципе, вот после тренировок пьем. да. И для тех, кому, например, вес снижать не надо, или в будущем для вас, когда вы уже скинете вес вы можете таким образом просто поддерживать опять же норма белка, как я вот сейчас, да, это может быть ваш просто полезный перекус. Это продукт с низким гликемическим индексом. Это знают диабетики, если у кого-то есть диабет, да, что есть продукты с высоким гликемическим индексом, которые повышают сахар в крови, да, есть низким гликемический индекс, который не повышает уровень сахара в крови. То есть вот знаете такую поговорку, да, когда после сытного обеда полагается поспать, вы когда поешь хорошо, да, хорошо, хорошо тебе, а через полчаса спать охота. Это значит, что вы съели продукты химическим индексом и потом резко сахар повысился сначала да потом упал и поэтому у вас такое состояние сонное вот у этих продуктов низкий глюкимический индекс и нет такого перепада сахара в крови то есть все ровно идет и поэтому эти продукты кстати диабетикам очень даже рекомендуют не то чтобы их можно да их рекомендуют пару слов скажу про э, историю создания да это очень важно вот именно поэтому я и горжусь этим продуктом да ну, не считая еще стандарта GMP. А, созданы эти продукты были на юге Швеции в научном центре Игиллеса. А, здесь работают ученые с мировым именем. Это не просто научный центр да, исследовательский, это именно действующая клиника, где производ... каждый день практически делаются операции по пересадке внутренних органов. А, именно здесь мы были в 2013 году. Почему-то у меня фотки не переключаются. Вот, возле этого прям самого медицинского центра я нахожусь. Здесь производятся, как я сказала, исследования, да, различных, как влияют различные продукты на организм человека. Например, человек что-то выпивает или съедает, да, к нему подключают датчики. Он либо садится на велосипед, либо ложится на кушетку. И на экране монитора компьютера да, выскакивают разных показателей, которые показывают, как это влияет на состояние человека. И создателем продукции Wellness, началось все с коктейля, является Stix10, это врач-кардиохирург с мировым именем, очень много лет он уже в хирургии, да, спасает людям в жизни практически каждый день, делает пересадку внутренних органов, и у него очень много открытий мирового уровня, например его изобретением является инструмент механической компрессии сердца вот так вот он выглядит он есть сейчас в каждой карете скорой помощи в европе делать непрямой массаж сердца это одно из его изобретений еще одним из его изобретением является препарат для восстановления донорского легкого это когда вы знаете да, что один человек ждет донорский Орган, другой человек его отдает, да. И бывает, что эти люди находятся на разных концах света. И вот э, раньше можно было транспортировать такой орган в течение 12 часов. С помощью его открытия можно это делать в течение 24 часов, и еще в процессе транспортировки можно как-то воздействовать на этот орган. Например, э, подлечить, восстановить как каким-то образом. Да? Это уже там научные термины, я не знаю. Но факт остается фактом, да, что можно э, 24 часа его. Как бы, чтобы доставить человеку, который ожидает да, операции пересадки, и еще его что-то делать с ним. И вот почему я горжусь этим продуктом, да, потому что коктейль Wellness стоит на ряду с этими изобретениями. Это тоже одно из его открытий, которое стоит на одном ряду с инструментом механической компрессии сердца, да, из препарата для восстановления донорского легкого, понимаете? То есть на каком уровне этот продукт? Это не просто порошочек, да? Это не просто там коктейльчик выпили после тренировки, да? Это гораздо более глубокий продукт. А вообще для чего создавался данный продукт? Это тоже то, почему я горжусь. Много раз от меня это услышали, сегодня уже, да, я думаю, вы поняли, что я действительно этот продукт очень для меня такой важный создавался этот продукт не для коммерческой цели вообще в арифлейм он появился чисто случайно действительно случайно то есть стикстен и основа один из основателей компании Ariflame, он уже старенький они знакомы и он проходил исследование как раз в медицинском центре и Просто они разговаривали друг с другом. Стикстен поделился, что вот такое вот они сделали открытие. И основатель компании просто предложил, чтобы это было доступно как можно большему количеству людей. А в Швеции как раз есть такой закон о здравоохранении, что если ты делаешь какое-то открытие, ты должен сделать так, чтобы это открытие было доступно как можно большему количеству людей, чтобы этим открытием пользовались. Не как у нас да, в России, что доступно там только избранным, а наоборот, то в Европе так. И вот так у нас появился коктейль, именно в да. А вообще история создания такова, что вот в этой клинике в Эгелесе да, пересаживают внутренние органы. И кто обычно нуждается в пересадке, например, в сердце, Это люди с лишним весом. То есть проблемы с сердцем возникают в особенности, когда есть лишний вес у человека. Да? И э, очень как бы такая стояла у них острая проблема, что многие люди не доживали до операции. Просто вот не доживали до операции. Перед операцией по пересадке всегда пациентам дается очень много препаратов, они принимают, которые снижают аппетит, и, соответственно, человек слабеет. А кушать они не хотят, и поэтому не доживали. И вот стояла перед учеными этого центра такая задача, чтобы создать какой-то продукт питания, чтобы он был, во-первых, в жидком виде, потому что кушать. Нет аппетита да, у людей. Надо было, чтобы он через катетер, через катетер поступал, через трубочку. Во-вторых, чтобы это был на 100% натуральный продукт, потому что синтетический продукт у такого ослабленного организма не усваивается. И в-третьих, это должен был быть питательный продукт с высоким содержанием белка, да, с низким содержанием жиров и низкокалорийным. То есть для нормального... Для поддержания жизнедеятельности организма понимаете изначально была вот создана формула то что сейчас является коктейлем но это был безвкусный продукт это уже для арифлейм потом а, добавили вкусы и клубника ваниль шоколада да, чтобы могли просто его приятно пить а тогда этим людям давали через трубочку до да, через катетер им было по барабану честно говоря что им пить то да, лишь бы выжить вот. И вот этот вопрос с недоживанием до операции они решили как раз с помощью вот этого продукта. И заметили потом в последующем уже, что такие люди, которые принимают коктейль, да, мы его так называем сейчас коктейль, он у них по-другому, естественно, называется, стали быстрее восстанавливаться. И еще заметили, что пошла снижение, тенденция снижения веса в среднем, но не резкого, да, постепенного, и в среднем снижали они вес на 12-15 кг за год, при этом ничего не делая, то есть они просто употребляли коктейль да, в, в свою еду, у них, как вот у меня, да, а, менялись вкусовые привычки, они не кушали, переставали кушать гадости и соответственно набирать вес переставали, да, и худеть начинали, обмен веществ налаживался, и, соответственно да, этот процесс запускался. И э, у них не было особых физических нагрузок даже, потому что это были очень большие люди, те, кому требуется пересадка, да, это очень большие люди, больше 150 кг. У них не было практически физических нагрузок, поэтому вес снижался в среднем, да, там на 12-15 кг за год, но при этом он и не набирался в дальнейшем, что очень важно, да, я думаю. И, кстати, вот еще хочу вам сказать про... Исследования, которые проводились у нас в России уже, когда только появился Wellness, <coughs> вообще зашел в Россию, компания Reflame была первой компанией, которая на тот момент, вот 10 лет назад, дала свои продукты на исследования добровольно. Не так, что это требовалось да, по законодательству, а добровольно. Коктейли отдали на исследование в ней питания Рам, научно-исследовательский институт питания Российской Академии Медицинских наук. Вот эту женщину зовут Ольга Николаевна Григоря. Вы ее, может быть, видели по телевизору. Ее часто показывают в программе о самом главном, на втором, там, с Агабкиным, да, она выступает в качестве эксперта. Она работает в клинике питания, именно где людей лечат от ожирения. То есть там люди больше 150 килограмм, которые сами уже похудеют просто нереально. У них там тоже все основано на правильном питании, да, но представьте, человек 150 килограмм, живот, не живот, а желудок растянут, да, и их там кормят правильной едой. Естественно, они постоянно голодные. И вот в результате исследований, которые они проводили, они разделили людей на две группы. Исследования проходили две недели. Одна группа осталась также на их, ну, можно сказать, диете, да, на правильном питании, на обычной, а второй просто в рацион добавили коктейли. Разбавляли им коктейли на разных, там, например, на воде, на молоке, на соке. да. Оно, предпочитительно, конечно, на воде и на молоке, на чтобы не было лишних калорий. И давали разные вкусы. Клубнику, ваниль, шоколад, чтобы не приедалось. Они в день выпивали очень много коктейлей. Выпивали каждый раз, когда нужно было, когда хотелось сладкого, когда хотелось перекусить. То есть, чтобы не есть всякую ерунду, хотя там, этого нет, но они как-то умудрялись это все таки где-то добывать. Вот. И что в ходе исследования выяснилось? По сути вес обе группы сбросили одинаково. То есть не было большой разницы, что с коктейлем, что без коктейля. Разница была большая в качестве этого снижения веса. То есть если первая группа, которая на обычном да, питании, она была вечно голодная, потому что ну, вот человек 150 кг, да, у него большой желудок, его кормят небольшими порциями 5 раз в день. Да? Естественно, он постоянно голодный. И а, вторая группа точно такой же человек, но только когда он голодный, ему еще дают коктейль белковый выпить, питательный, да, от которого голод уходит. И, кстати, я хочу заметить, да, что это не волшебный порошок, да, который ты выпил и все, у тебя аппетит исчез. Нет, тут не за счет этого работает, это... Но не бывает волшебных порошков, понимаете? Если бы были какие-то волшебные порошки или таблетки, давно бы все были бы стройными, да? Это работает именно как еда, понимаете? Вот я вам покажу сейчас состав этих коктейлей, из чего они состоят, да, вы поймете, что по сути человек съедал не просто порошочек, да, там, разведенный, а он съедал вот эти вот продукты, которые в составе находятся, просто вот в таком виде, переработанном, понимаете? Это как раньше, вот, во время войны. У кого есть ветераны, да, спросите, как они вот выживали, в засаде сидели там да, сутками, двумя-тремя сутками. Они же, у них были сухопайки. Вот это можно сравнить с сухопайком, это грубо говоря, конечно. Вот. И что заметили да они, что вот эта группа, которая с коктейлем, им просто было проще морально. То есть они не испытывали чувство голода. Да? И физически было проще, и морально тоже, потому что у них не было стресса, органи... как бы то, что он голодный постоянно. И вот Ольга Николаевна Гагорян сама говорит: если раньше мы ну, встречались, например, в клинике, в лифте, да, с этими людьми, они раньше всегда что-то от меня прятали. У них были заначи какие-то, они даже говорит, забывали поздороваться, потому что у них была паника, как бы спрятаться быстрее. То теперь они говорит, стали здороваться, у них нечего было прятаться, они были спокойны. Это очень важно во время похудения. Вот этот вот человек. Это Мэт Пол, <laughs> это живая легенда, можно так сказать, да. Это шеф-повар Гелиоса, теперь он работает в Гелиосе, где создавали коктейль, да. Это его родители, они ученые, они знакомы со стикстеном, создателем коктейля. И он попал в Гелиосу как пациент, потому что вы видите сами, какой у него лишний вес, да. Он очень классный был шеф-повар в Америке, но сам он кушал только ночью, только гамбургеры, только за своим любимым диваном и телевизором, потому что днем он был весь занят. Попал он значит, в эгелиозу в таком весе, это было больше 150 килограмм. И вот в 2013 году, как раз, когда я ездила в Швецию, он выглядел уже вот так вот. Это через 4 года после того, как он попал в эгелиозу. То есть минус 65 килограмм и вес у него он не набирает. Единственная нагрузка была физическая у него – это пешие прогулки, но ежедневные, без вообще перерывов. И в рационе, как помощник, чтобы не было стресса да, у организма, это коктейль и плюс правильное питание. Сейчас он выглядит гораздо круче, просто мы с ним больше не виделись, но периодически он бывает в каталогах Wellness, можно его там наблюдать и увидеть, бывает в видеороликах от Reflame от Wellness, да? то есть вес он не набирает, что очень важно. да, То есть это не какой-то там порошок, когда ты пьешь, ты худеешь, а потом забросил и опять толстеешь, да нет, здесь такого нет. Это именно метаболический корректор, который ваш обмен веществ корректирует. Смотрите, в одной порции содержится столько же калорий, сколько в одном яблоке да, зеленом, 65 килокалорий всего, но в яблоке нет белка, да? в яблоке только клетчатка там и углеводы, а здесь содержится 7,5 грамм белка в одной порции, если на воде делать 6 грамм углеводов и 1,5 грамма жиров. То есть это отличный вариант, чтобы перекусить, либо когда сладкая охота, да, выпить коктейль сладенький и добрать свою норму белков. По стоимости это выходит 75 100 рублей, в зависимости от того, как вы его покупаете. Дальше скажу. Ну, это то же самое, что вы купите две сосиски в тесте, да, но только какую пользу от этих социсок вы получите, сами знаете. Вот, теперь по составу. То есть я говорила, да, что а, именно когда выпиваешь коктейль, ты не выпиваешь какой-то волшебный там, порошок, да, а ты вып... ешь, то есть ты кушаешь белок. Здесь в составе три натуральных белка: белок горошка, белок молока и белок яиц. Вы уже знаете, да, умный, Дрецовик вам уже объяснил, что яйца это королевский белок, самый-самый-самый идеальный. Белок молока это то, что мы сами получаем первое, да, грудное молоко от матери, когда рождаемся, то есть основной наш. И белок горошка это замена вегетарианцев мяса, да, тоже очень ценный белок. Также здесь содержится клетчатка в виде шиповника, яблок и сахарной свеклы. И здесь еще есть небольшое количество подсластителей, называется сукралоза. Она в 600 раз слаще сахара, представьте, да, продукт, который в 600 раз слаще сахара. То есть его требуется прям буквально мизерное количество, чтобы сделать коктейль сладеньким, чтобы мы могли его вообще пить. Бескусный вы пить не сможете. Можно разводить, например, на молоке, на воде, на любом холодном напитке, только не газированным, да, и... Варьировать э, густоту, например, и сладость тоже. Если чуть больше воды нальете, например, он у вас будет не такой сладкий, чуть пожиже, да, если чуть меньше, он будет послаще и погуще. Кто-то с кефиром делает, я знаю, нравится тоже. Но для меня это, например, слишком густо. И э, подсластитель сукралоза, он разрешен даже беременным и кормящим, а беременным кормящим и диабетиком. То есть э, этот продукт вообще рекомендуется даже диабетикам. Потому что не повышает уровень сахара в крови. Теперь суп. То есть в составе супчиков тоже три белка. Все три натуральных. Тут нет растительных белков. Ой, синтетических белков. А тот же сам белок горошка, белок картофеля белок сои. Белок сои естественно не геномодифицированный, чтобы вы не боялись, да, потому что у нас почему-то у русских людей сои ассоциируется с генномодифицированным продуктом. Нет, это нормальный продукт, иначе бы GMP стандарт не пропустил бы, да. И Белок картофеля ⁇ это очень ценный белок, очень резко, где его можно встретить. Вот вы когда варите картошку, да, у вас такая белая пенка сверху выплывает. Это и есть белок картофеля. Вот представьте, у вот вас целая кастрюля картошки, и вот всего там немножечко белочка, да, вот это белые пленочки. То есть это очень, и очень мало в картошке. И он очень ценный, и вот в этом как раз супе он есть. Омега-3, омега-6 жирные кислоты здесь есть в составе за счет рапсового масла, клетчатка, инулин и два вкуса, томат и спаржа. На одну порцию выходит 100 килокалорий, 10 грамм белка, 10 целых, да, 11 грамм углеводов и 1,5 грамма жиров. А теперь, что по стоимости, да, наверное, уже это логичный вопрос а после всего, что вы услышали. Одна коробочка стоит, что супчик, что коктейль одинаково 2120 рублей, это уже по дисконтной карте, которая у вас есть. То есть так он стоит 2600 с чем-то. А и в одной, порции содержится, ой, в одной коробке содержится 21 порция. То есть, если, например, просто берете отдельно коробочку коктейля или отдельно коробочку супчиков, у вас выходит 2120 на, на, 21, день день, да, на 21 порцию. 100 рублей да, стоимость. Но можно покупать дешевле например, по 75 рублей, чтобы у вас в портах выходило, это если вы оформляете, например, подписку. Подписка, она оформляется по вашей дисконтной карте, как бы не пугайтесь этого слова, это просто название такой, как бы программа лояльности, можно так сказать. Да. Это когда вы первый раз покупаете, это по периоду времени, да, первый, один каталог действует, то есть продается через компанию Reflame, да, в Reflame есть каталоги, которые действуют каждый 21 день, и вот, например, первый каталог покупаете за 220, второй каталог тоже 220, третий каталог тоже так же. Четвертый получается бесплатный в подарок. Таким образом, вы экономите 25%, и у вас одна порция выходит 75 рублей в день. Ну, одна порция, да, может быть, в день там 2-3 раза будете пить, как угодно. Ограничений, кстати, нет в этом плане. Просто вы не сможете много выпить, сразу говорю. Они очень сытные, питательные. И можно в процессе этой подписки менять вкусы. Можно, например, поменять вкус коктейля, либо можно коктейль на суп поменять и наоборот. То есть, чтобы все попробовать, например. Да? И есть еще одна программа, она называется Wellness Life Plus. То есть здесь уже не отдельный продукт, а набор. И есть два набора. Вот Первый набор называется «Твоя жизненная энергия». Сюда входит коктейль плюс витамины. И... В подарок идет еще шейкер с мерной ложечкой и дневник питания. То есть, как вы сейчас пишете, дневник питания в интернете, да, вконтакте, точно так же можно вручную писать. Стоит этот набор, тоже первые три шага, 4200 каждый шаг. Четвертый шаг бесплатно. И с пятого шага, если вы продолжаете эту подписку, да, у вас будет обходиться не 4200, а 2 940, То есть, в день 140 рублей это коктейль плюс витамины. И второй набор, этот набор «Твой идеальный вес», здесь добавок идет еще суп. То есть он стоит 6,320, первый три шага, четвертый бесплатно, с пятого шага 4,425 рублей. То есть 211 рублей у вас выходит коктейль, суп и витамины. Можно, например, поменять потом со второго шага коктейль на суп, либо суп на коктейль, там выписывать, например, два супа или два коктейля. Можно вкусы менять, как, как угодно вам, то есть ну, вот таким образом. Вот, то есть, по стоимости это вот так вот стоит, да. Я не знаю, насколько сильно это отличается, например, от тех протеинов, которые вы покупали, кто-то из вас, да, в спортмагазинах или где там, я не знаю, где они продаются даже, честно говоря. Но по своему составу, по, своему, по своим функциям, да, вы уже, наверное, поняли, исходя из этого видео, что это совершенно... Вообще другой продукт, то есть это не просто там порошок, да, который вы после тренировки можете выпить, это именно корректор обмена веществ. А у меня, например, Данил, вот, ну, старший сын, да, пьет коктейль где-то, наверное, не соврать, но мне кажется, с года, наверное, пьет. То есть я не боюсь давать ребенку, потому что я сто процентов говорю, доверяю да, этому продукту. Он у меня Мегу детскую пьет с 8 месяцев, я ему по несколько капель начала давать. Вот он тут еще малявка. Я сама после тренировок всегда пью, да, вы сами это видите. Когда я училась в универе, тоже я вместо столовой первого перерыва пила коктейль, и у меня не было такого, как у всех остальных, что приходится столовые такие наевшиеся, да, и потом спят на лекциях. У меня концентрация внимания хорошая сохранялась. Потом уже на втором перерыве я шла кушать, когда уже очереди нет, когда уже все на первом перерыве наелись. Время беременности, да, я тоже все эти продукты употребляла, то есть анализы были идеальные. А, ну, что вот, я не знаю, у меня много, да, примеров, но, наверное, это не в рамках этого видео, я расскажу. Если какие-то вопросы будут, вы задавайте. И хочу вам показать еще... Одно фото, это Федор Конюхов, путешественник, да, известный. Помните, недавно он облетал на воздушном шаре, да, вокруг, вокруг нашей планеты. Компания Reflame была спонсором в этом его путешествии, и он брал с собой как раз эти вот продукты, там же на воздушном шаре особо не приготовишь, да, а они питательные, плюс полезные, да, и быстро и легко готовятся. Вот, ну, вот эту картинку я тоже вам не могу не показать. Я всегда ее показываю в конце, когда говорю про вот эти вещи. Вы уже сейчас умные, да, вы уже научены, что знаете, что ложить себе в тарелку класть, правильно говорить. А, потому что на самом деле современное питание ⁇ это медленный самоубийство. Вот я хочу, чтобы вам эта картинка вас не приснилась, и вы больше никогда себе не покупали колбасу и все тому подобное. Вот, на этом у меня все. Какие вопросы у вас есть, задавайте в чате. Как приобрести продукты Wellness, это все через вашу дисконтную карту. Поэтому кому нужно будет, вы мне пишите, можете сразу прям даже в личку. Ну все, девчонки, на этом прощаюсь с вами. Работаем дальше.